iOS 11.3 Хм, лучшая версия ПО для iPhone и iPad за последнее время. Всем привет, а в этом видео расскажу все, что нужно знать об iOS 11.3, А самом главном, что скрывает новая бета буквально через несколько секунд. Устраивайся поудобнее, поехали! iOS 11.3 Beta 5 не то чтобы не приносит нововведений, в ней нет абсолютно ничего нового в сравнении с предыдущей тестовой сборкой, где стоит выделить переименование системной читалки Books обратно на iPux. Не стоит забывать, если ты вдруг забыл, друг мой, что ключевым нововведением iOS 11.3 в общедоступной версии, которая выйдет предположительно после презентации новых продуктов Apple весной 2018, станет отсутствие замедления девайсов, поддерживающих обновление до iOS 11. Устройства уже сейчас, как новые, так и устаревшие, работают под управлением iOS 11.3 великолепно. Никаких подтормаживаний и зависаний нет, разве что из редко встречающиеся фризы, но в целом именно iOS 11.3 является просто идеальной с точки зрения стабильности. Да, именно стабильности, но никак не автономности. Мой iPhone 7 Plus при активном режиме использования с 4G LTE, яркостью экрана чуть выше среднего, живет порядка 4,5-5 часов, что, конечно же, недостаточно для смартфона с довольно емким аккумулятором. Кстати, в разделе «Аккумулятор» теперь можно просматривать детальную информацию о состоянии батарейки, твоего гаджета, а также в случае чего отключить замедление устройства, если таковое активировано. Но учти друг, что чем больше производительность, тем быстрее заряд аккумулятора будет таять на твоих глазах. Теперь о самом главном. До релиза iOS 11.3 остаются считанные дни и даже пару недель. Резонным будет вопрос о целесообразности установки iOS 11.3 прямо сейчас, еще на стадии бета. Ставить можно, никакой разницы ты не почувствуешь на своем гаджете. Гаджете, хотя это уже зависит больше лично от тебя. Я проверял, как работает iPhone 5S, iPad Mini 2, iPad Mini 3 и iPhone 7 Plus. Все эти гаджеты одинаково хорошо ведут себя с iOS 11.3 Beta 5 на борту. Чтобы установить прошивочку прямо сейчас без реклам, голых женщин, казино и всего этого, тебе нужно перейти по ссылочке в мой инстаграм, подписаться на него, это важно. Далее скопировать специальную ссылку, которую ты обязан открыть в стандартном браузере Safari. Здесь ты устанавливаешь профиль, перезагружаешь свой iPhone, iPad, смотря что у тебя. Далее идешь в настройки, основные обновления ПО и ставишь заветную iOSку себе на устройство. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать еще больше крутого и полезного контента о компании Apple и не только. Совсем скоро увидимся. До новых встреч. До новых. Пока.